Приветствую автономные лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня у нас тематика наша, кровь. Вот раньше я думал, как мы пришли в этот мир, да, где у нас инструкции, что тут делать, что и как. Думаю, да как так-то. Где, где же все это прописано-то, да? Вот. Вы уже догадались. Да, кровь это инструкции. Почему я так думаю? Ну вот смотрите, наверное, у многих были такие ситуации, когда Человек какие-то действия совершает, даже не так, скажу по-другому. Вот в некоторых ситуациях мы действуем так или иначе, что-то нам противно совершать. Как бы, ну, мы это не приемлем, мы просто вот совершаем то, что совершаем, и не потому, что это закон запрещает. Да? Или кон, как говорят. Вот раньше жили по кону, те, кто не мог жить по кону для тех законы. Это все бред. Это все бред. Все у нас давно записано в нашей крови, все инструкции. Мы действуем так или иначе, именно потому, что вот так в крови у нас, предрасп... не то что предрасположенность, а так она у нас работает. Вот. Кровь это же что? Это то, что питает все наши органы, Она проходит сквозь все наши органы, в том числе и мозг омывает. Вот. И это все кровь. И это логично, что там как раз все инструкции. И человек без всяких конов и законов, он просто их исполняет. Его можно, конечно, сбить с пути, да, инструкции такие, инграммы внести, червячки такие, да, программные баги, ручки, да, вот, временно. Но он, это самопрограммируемая система, она самовосстанавливается, все это отлавливается, но на какое-то время, да, человека можно опоить, внушить что-то, да, вот. На какое-то время можно им манипулировать, но он все равно будет возвращаться туда, где, в общем-то, ему естественно и комфортно, что ему эти инструкции и предписывают делать. Бывают исключения, да, нарушения. Отсюда все различные там маньяки и так далее, люди, которые совершают действия, которые ну, непонятны большинству людей, да. Это не значит, что, знаете, некоторые говорят, норма это то, что делает большинство, да, ни хрена подобного. Ничего подобного Никогда так не будет Чтобы большинство вот эти инструкции нарушило Это делают только единицы Исключение лишь подтверждает правила. Можно, конечно, людей на какое-то время Пусть даже большинство обмануть Но оно все равно вернется к этому состоянию Оно поймет, что оно сделало что-то не то Что-то не так Ему будет дискомфортно Его это будет беспокоить И оно все равно изменит То, что оно сделало вот. Так что, как вы видите, кровь этой инструкции Ничего больше никакой тайны вот. Я просто сейчас изучаю этот вопрос И есть а, такие ребята а, Резусы отрицательные да? а, Некоторые из них они называют себя принцами крови Некоторые из них думают, что они чуть ли не попы человечества да? вот. Хотя единственное, что я у них как бы, ну, Отличие выявил Это то, что у них открыт доступ к памяти. Вот. То есть вот они помнят многие вот эти старые вещи, поэтому ну, их уничтожали какое-то время, да, вот. какое-то время уничтожали, но их бесполезно, они же все равно будут рождаться. То, что их сейчас мало, их просто искусственно, как я думаю, просто контролирует их численность. Убить их совсем не могут, потому что они все равно будут рождаться, но контролируют их численность, то есть их мало. Не потому, что они какие-то там вершины эволюции нет, просто их немножечко уничтожают в этом вопросе. Вот. Численность эту регулирует и все. А так их фифки-фифки 50 на -50, 50, 50 срезу с положительными должно было бы быть. Но вот так. Вот. Да, потому что если у человека открыт доступ к памяти, ну как бы вот этот человек помнит все. Вот говорят, есть такой, ну, миф, не миф, не знаю, я просто. Не буду ни за, ни против высказываться. Просто есть такая информация, что Петр Первый 300-летних старцев вот, избиев, там, поубивав, да? Вот. То есть 300-летние, они же очень много помнили. Это никому не выгодно. Ну, из, имею в виду власть придержащих. Поэтому этих старцев и уничтожили, если такое правда было. Но это, в общем-то, логично. В данном случае резус отрицательных. Их хоть убивай, хоть не убивай, но, блин, они все равно будут рождаться с этими инструкциями, с открытой памятью. Самое интересное, там я у них заметил, что вот женщина, у нее на YouTube-канале есть как раз этот канал, вот, резус отрицательный, самое интересное, что вот эти, так называемые, принцы крови, почему-то это как бы мужчины, с ней делятся информация, хотя она сама резус отрицательная. Как-то странно это, почему это вот у мужчин есть, у женщин как-то вот так. И память у них так открывается, так, скажем, я склонен думать, что у них очень, очень, очень вот у многих так называемое открытия памяти, вот эта память переплетено с фантазиями, очень много фантазий. Вот, то есть, если у них этот фильтр, который бы фильтровал вот их фантазии, да, но ну, это, знаете, как вот сон видеть, но ну, там же очень много во сне фантазий. Вот. И они, походу, многие из них не умеют работать этим фильтром, включать его вообще, не знают, что, наверное, видимо, он есть, что его нужно включать. Поэтому вот, ну, ну, фантазируют люди очень много. Но это не преимущество, они говорят, у нас там был резус отрицательный, какое-то преимущество, чуть ли не новый виток эволюции, да, индику, так называемый, отрицательный, отрицательный индику. Нет, никаких преимуществ, просто ребята у вас вот эти инструкции работают и все, для памяти. Это да, чтобы всегда оставались люди, которые вот помнят, помнят что там было до <смех> курицы, что было раньше, курица или яйцо. Вот. Это вот то, что касается крови. А здесь хотел бы еще коснуться вопроса отработки. Нам же, как говорят, карма, отработка, тоже этот вопрос, кстати, он очень тесно связан с кровью в этом смысле. Ну, кармы я уже говорил как-то, что ее нет, это все бред то, что люди воспринимают как карму, отработку, смотрите, здесь есть такой момент. У нас, ну, наверное, у многих было такое, что вот какая-то ситуация прошла, вы как-то действовали, как вам показалось, неправильно, да, и потом думаете, вот я бы сделал так-то, так-то, и вот это у вас червячок сидит и точит, точит ваш изнутри. Вот, это и есть, что вы урок-то не усвоили, не прошли. Смотрите, нас здесь никто никуда не направляет в этом отношении. Ну, как никто. Некоторые пробуют, но я имею в виду какие-то боги или так, далее, или так далее, подобные высшие существа. Нет. Мы идем, сами себе создаем, ищем приключения на свою задницу, да, жопу. Вот. Сами создаем себе эти э, различные задачки, подкидываем ситуации. Все. Вот. Мы сами это вольны сделать, это наш выбор, но здесь другой вопрос, вот задача создана, но ее как надо решить, и решение это известно тем, кто это все затеял, им решение известно, ты там никого не обманешь. то есть решение должно быть, если ты не решил сам, не, не решил задачу, которую перед собой поставил, ну блин, вот это и есть отработка, то есть решить эту задачу. Вот. И вот пока мы это не решим, когда пока понимание не придет, что вот этих червячков у нас не сидело, у нас не должно быть диссонанса когнитивного, понимаете? У нас не должно быть вот этой вот рассогласованности вот, в нас. Думают, что мы вот сделали что-то не так, а надо было сделать вот так, вот, блин, вот. И эти ситуации будут вновь и вновь, и пока мы их не решим, вот, чтобы диссонанса этого не было. Вот. Это и есть проработка и отработка, вот. И более того, больше никак, вот. никаких там карм и так далее. Вот. Это игра, играем, да, устраиваем для себя вот такие задачки решаемых. Задачку, кстати, мы здесь тоже не ограничены, ее можно решить многими способами, многими. Вот. И это не важно, как вы ее решите, главное, что решение да, все равно будет одно. Решение будет одно, единственное, есть всегда только... Точнее, не решение, а результат. Результат будет один. Результат всегда будет один, каким, какое бы вы решение не использовали. И еще есть тот момент, когда люди думают, там я поступил бы вот так вот, вот так вот. Здесь вопрос еще об эффективности. Этот вопрос надо прорабатывать. Многие на интуитивном уровне действуют эффективно. Да, вам бы там хотелось там, быть чаками, норрисами, наверное, там, не знаю, брюсами ли, да, но, но не всегда это эффективно, не всегда, смотря какую цель ты еще должно решить, вот. На какой цели прийти вы хотели бы. Вот. И интуитивно вы эту задачу решаете, да, а вам же социум-то привил вот так вот надо действовать, чтобы быть вот настоящим мужчиной, надо вот так действовать. То есть тут социум, и вот когда вы прорабатываете, приходит понимание, что вы все правильно сделали что просто социум нависал вам, как надо действовать, да? что вот такой-то должен быть результат. То есть они хотят вас к, их, к им нужному результату, а это ложный результат, это неправильный результат. И он вам не нужен. Вот истинный результат это тот, который нужен именно вам, чего вы хотели добиться, достичь решения задач. Это ваш результат. Не результат социума. На первом месте всегда вы. Только вы. Вы пришли, вы играете, ваша игра, ваши результаты, ваши цели. Социум это просто среда обитания ваша. Здесь есть правила общежития, да, их нужно соблюдать, но не более того. Ну что ж, вот такой получился ролик. Благодарю за внимание, автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Пока!